Робот-контролер – помощник при торговле календарными спредами. Сегодня мы рассматриваем робота-помощник, который предназначен исключительно для обслуживания робота, который торгует календарными спредами, для скальперского робота. Перед тем, как мы посмотрим непосредственно информацию, которую он выводит, для чего он нужен. Когда вы торгуете одним инструментом, ну, в принципе, можно анализировать профит по инструменту. Но когда у вас там 3, 4, там 10 инструментов, 10 календарных спредов различных, Понять, сколько вы заработали приблизительно по каждому инструменту, достаточно сложно. Вот для этого служит робот-контролер, который выводит э, информацию, анализ по каждому инструменту, которым торгуете. Вы видите ГО, который... У вас задействовано по каждому инструменту. Вы смотрите подсчет сделок по каждому инструменту. То есть самый основной параметр, по которому мы говорим о прибыльности или убыточной торговли по конкретному инструменту. Чем больше сделок, тем больше потенциально можно заработать на данном инструменте. Также расчет комиссии брокера и биржи. И текущие цены в одном окне. У вас есть э, текущие позиции, э, цены, входа, Все в одном э, роботе-контролере. Ну, давайте посмотрим, как все это выглядит в терминале Quik. Вот здесь у меня есть таблица, которая запущена в терминале Quik. В, ну, отра... в данном случае здесь отражается на текущий момент сейчас 7 инструментов запущено, но можно и больше запускать. То есть эксперименты были там до 10 различных инструментов я запускал. И анализировать то, сколько заработал, достаточно сложно. И здесь, соответственно, получается следующая информация. Выводится код бумаги. И по каждому инструменту смотрится. Первые колонки ⁇ это чистый профит. К примеру, нефть дает минус, а натуральный газ сегодня дал хороший очень профит. Все инструменты торгуются по-разному каждый день. Анализировать, какой инструмент в плюсе, в минусе, кто, сколько каждый инструмент приносит денег, вот именно этот робот позволяет анализировать. В конце дня можно перед закрытием эту табличку, там сделать принтскрин и потом анализировать торговлю там, за несколько дней, то есть сохранять ее. Но автоматически она не сохраняется. Я думаю, в последующих версиях, если это будет нужно, то мы, возможно, это сделаем как-то. То есть здесь вы во второй колонке видите профит с учетом комиссии. На текущий момент биржа комиссии не берет, поэтому это больше такая информационная колонка. Дальше смотрите, сколько в сделке, то есть после последнего переворота робот заработал. Идет отдельно комиссия биржи и брокера. На текущий момент только комиссию брокера нужно учитывать. Дальше идет комиссия брокера. Это настраивается в конфигураторе. Дальше идет Текущие позиции по каждому инструменту, закрытые трейды, ну пока полностью, то есть не было от нуля, до, от открытия сделки до переворота, пока ни один инструмент сегодня не закрылся. Дальше выводится количество сделок, выводится объем сделок, то есть где-то на один контракт, а где-то, например, торговля идет больше, чем на один контракт, тогда вот эти объемы сделки различаются количеством. Количество заявок, которые выставил робот. Цены входа. Текущая цена. Шаг цены инструмента. Комиссия, которая по данному спреду берется, ну, если вы не лимиткой, а по рынку входите. Дальше гарантийное обеспечение по каждому инструменту и гарантийное обеспечение по всем открытым позициям. И важный такой параметр. Количество дней до экспирации, чтобы вам случайно не проспать. Такое тоже у меня случалось, когда... Последний день торговли. То есть, когда количество дней до экспирации равно ноль, в этот день нужно обязательно закрыть, а некоторые инструменты, например, рубль-доллар, нужно закрыть до дневного клизинга. Если вы этого не сделаете, у вас, соответственно, одна нога останется в календарном спреде, останется, а вторая будет закрыта по экспирации. Этого допускать нельзя. Все, На этом все. Вот э, такой робот-контролер при торговле календарным спредом, когда много инструментов, очень сильно помогает при анализе и э, подборе параметров. Спасибо всем за внимание.